Всем привет, с вами я, Ваш Клевер, а это вторая часть выживания хардкорного Майнкрафта на версии 0.14.0. Я захожу в ад, чтобы нарубить адского камня, чтобы благородить портал в ад. Начинаем ублагоустраивать наш портал Берем ресурсы из этого сундука и мы начнем делать крепость. У меня вылетел Майнкрафт, и многое, то что мы построили, связанное с крепостью, не сохранилось. Поэтому придется делать все заново. 30-40 день я решил провести за рыбалкой. И да, мой друг только сейчас решил сделать более-менее какой-то нормальный домик. Вначале ничего путевого не падало, но потом первым делом выпадает зачаренная книга. Немного позже мне выпала изочаренная удочка. А еще буквально чуть-чуть позднее мне выпал зачаренный лук на Бесконечность один. И вот мы стоим перед вами. И... Благодарим за то, что вы посмотрели вторую часть этого хардкорного выживания. 40 дней прилетели незаметно. Мы ждем, пока начинается вечер. И мой друг решил съесть рыбу-фугу. В качестве концовки этой части.